Приветствую вас на канале Помощь с компьютером. В этом видео я вам покажу, как настроить автоматическую синхронизацию времени в любой версии Windows Server без политик ГПО. В моем случае будет использован Windows Server 2016. Открываем панель управления. Выставляем просмотр сразу мелкие значки для удобства. Находим даты и время и открываем если у вас используется ГПО на автоматическую синхронизацию времени, вы увидите только две вкладочки: «Дата и время» и дополнительные часы. Если ГПО не настроен либо не распространяется на данный ПК, вы увидите третью вкладку «Время по интернету». Как раз в данной вкладке и настраивается синхронизация времени. В моем случае настроена автоматическая синхронизация с данным IP, и она выполняется каждый час. Если вам нужно изменить, нажимаем по кнопочке «Изменить параметры». Здесь ставим галочку и прописываем в поле сервер, IP-адрес либо DNS имя. После этого нажимаем Обновить на сейчас. Проходит синхронизация времени и если она успешна, вы увидите вот такой текст. После этого вы нажимаете ОК и все. У вас автоматическая синхронизация настроена и время будет каждый час синхронизироваться с данным сервером.